Всем большой привет! Сейчас поговорим с вами о том, как на сегодняшний день проще всего получить ВНЖ в Дубае. Какие вообще существуют способы, с какими расходами в том или ином случае это может быть сопряжено, какие есть нюансы, на кого можно визу из родственников распространять, ну и обо всем, что с этим связано. Поскольку мы канал о недвижимости, то в первую очередь и подробнее всего я, конечно, буду говорить о том, как получить визу инвестора при покупке недвижимости в Дубае. Потому что, так или иначе, более половины наших клиентов либо в том числе с этой целью недвижимость здесь приобретают, либо, ну, скажем так, не прочь этим приятным бонусом воспользоваться. Между тем, на самом деле, далеко не любая недвижимость дает вам право получить ВНЖ, даже если вы проходите по пороговой сумме. Но об этом немножко позже подробнее, как и в целом о визе инвестора за недвижимость. Перед тем, как уже к этой теме глубже перейдем, давайте в двух словах пробежимся по другим вариантам, как еще вы можете визу получить. В целом, в УАЭ довольно мягкое миграционное законодательство, и существует множество способов, как здесь визу получить. И надо сказать, что расходы не очень высокие на это. Скажем, намного легче получить ВНЖ здесь, чем, конечно же, в Европе. Я даже не беру текущую ситуацию, а вообще, в принципе, так было всегда. Помимо виза-инвестора, вы можете получить визу, устроившись в местную компанию на работу, для этого, то есть вы просто устраиваетесь, подписываете трудовой договор, и вас работодатель сажает на свою лицензию. Ну, так это называют, оформляет вам визу. Работать без этого вы не имеете права, он не имеет права, соответственно, вас трудоустраивать. Если вы в дальнейшем увольняетесь из этой компании, то вам нужно будет, соответственно, чтобы другая компания вам сделала новую визу. Так это работает. Это, наверное, ну, один из самых распространенных способов, как вообще ВНЖ здесь получают. Далее вы можете уже распространять эту визу на родственников, но об этом мы немножко позже поговорим. Сама виза инвестора на самом деле подразумевает не только покупку недвижимости, там есть другие варианты, например, открытие компании. Но это как раз вот мой случай. Открыл компанию на Майнленде, получил визу инвестора. То есть на Emirates ID, если у меня смотреть, то написано, что это виза инвестора. Дальше я ее также могу распространять. Один из самых, наверное, простых и доступных способов на сегодняшний день, если у вас вот нет понимания, что вы куда-то идете устраиваться на работу и компанию вы открывать не хотите, потому что ну, не подразумевается, что вы будете здесь так сильно вовлечены в какую-то бизнес-деятельность и недвижимость вы покупать не хотите, вы можете оформить визу фрилансера. То есть здесь, в Дубае, это делается достаточно легко и, в принципе, не очень дорого. Это вообще реально один из самых простых способов. Это, конечно, дороже, чем если вы будете устраиваться куда-то к кому-то, потому что а, там расходы несет работодатель, но а, это дешевле и проще всего, всех остальных способов. А, кроме того, есть еще много достаточно таких более экзотических вариантов, а, что касается редких или высококвалифицированных кадров. То есть тех кадров, в чьем присутствии Эмираты сами заинтересованы достаточно легко тоже выдают подобные визы. Честно говоря, тут уже вам нужно изучать информацию самостоятельно, потому что глубоко туда я не копал. Но в целом, если вы держите, посмотреть, то там целый перечень есть вариантов, когда вот каких-то цен... То есть логика, нам просто нужно понимать, что основная логика правительства такая. Если человек будет так или иначе полезен, Государство, то welcome. Да, полезен он будет, если он деньги инвестирует, если он ценный кадр, ну, либо если он просто работает на местную экономику. Вот. Поэтому в каждом отдельном случае, если вот вы считаете, что вы какой-то редкий квалифицированный кадр, то это можно уточнять. Вполне возможно, что вы также можете здесь достаточно легко а, визу получить. Визу ВНЖ, то есть, когда мы говорим, а, это фактически знак равно, хотя на самом деле классического ВНЖ в Дубае его как бы нет. Uh, так же, как здесь невозможно получить гражданство. Ну, то есть, это редчайший случай, чтобы uh, не гражданин стал получил гражданство. Говорят, что вроде бы как Павел Дуров получил, ну и то официальных подтверждений этому не было. Вот, то есть, это там в год, наверное, происходит, не знаю, сколько случаев, штучно. Uh, давайте перейдем теперь непосредственно к визе инвестора при покупке недвижимости. Uh, здесь... По сути, здесь вообще много, во-первых, хочу сразу сказать, что дезинформации связана она с тем, что правила за последние годы неоднократно менялись. А, вот буквально в последнее время а, были правила такие, что трехлетняя виза от 750 тысяч дирхам, а, десятилетняя виза от 2 миллионов дирхам и еще была пятилетняя виза. Сейчас трехлетнюю и пятилетнюю визу отменили. Трехлетняя стала фактически двухлетней, то есть ä, правила те же. Вам нужно купить недвижимость стоимостью от 750 тысяч дирхам, для того, чтобы ä, получить теперь уже двухлетнюю визу. Раньше была трехлетняя. Важно понимать, что когда мы говорим о двухлетней визе, то здесь речь идет о готовой недвижимости. То есть, если вы купили недвижимость в стройке, пусть даже вы выплатили за нее суммарно 750 тысяч дирхам, вы сможете подать документы на визу только после того, как она будет готова. Если же мы говорим о золотой визе, которая дается на 10 лет, то здесь немножко правило мягче. То есть при инвестировании 2 миллионов дирхам вы можете также покупать объекты в стройке. Если совокупно вы уже 2 миллиона дирхам выплатили, и объект имеет как минимум 50% готовность. Это может быть один объект или несколько, неважно. То есть, особенно если вы инвестор, который вкладывает, вкладывает, вкладывает. У него несколько разных объектов. Суммарно вы набрали сумму инвестиций в 2 миллиона дирхам или больше. И все объекты, за которые вы хотите, ну, как бы документы а, подать, они имеют стадию готовности от 50% и выше. То в таком случае, пожалуйста, вы можете документы подавать. Если у вас один объект, а, дорогой, то тут все проще. Как только вот вы, если у вас есть payment план, вы по нему платите, платите, платите. Вот у вас в этом месяце 1 950 пятьдесят, в следующем 2 миллиона, Готовность у него там 50-60%. То, пожалуйста, вы подаете. Но а, есть нюанс, важно учитывать, вы не можете опережать payment план. Да, то есть объясняю. Если вы купили какой-то дорогой объект или несколько объектов, вы по ним выплатили миллион девятьсот тысяч дирхам, в следующем месяце по вашему payment плану у вас выплат должен быть на миллион девятьсот тридцать, еще через месяц на миллион девятьсот семьдесят, и только через три месяца на 2 миллиона суммарно, да, за все время. Так вот, для того, чтобы получить визу, вы не можете взять и одним, одним днем заплатить экстра, чтобы вот, вот этот порог 2 миллиона добрать и подаваться на визу. Я не понимаю, с чем это связано, я не вижу в этом абсолютно никакой логики, но это так работает. То есть опережать payment-план нельзя. Вот какой он у вас есть, по нему вы исправно платите, как только сумма достигает нужных значений, при условии, что стадия готовности также достигает нужных значений, вот тогда вы можете подаваться. Здесь э, есть еще важный момент. В общем, по вашему объекту не должно быть открыто кейса, заморожен или отменен. Ну, отмена на высокой стадии готовности я в практике, честно говоря, не встречал такого. Заморозки иногда бывают, поэтому если по нему было открыто дело, что объект заморожен, обычно это касается каких-то старых объектов, в целом в Дубае это достаточно редкая ситуация, потому что не так много объектов здесь в такую фазу впадают, но, тем не менее, такое бывает. Так вот, если вы, допустим, когда-то давно что-то покупали, вы там выплатили уже много денег, он на высокой стадии готовности был заморожен, то, к сожалению, здесь вам визу не дадут. Далее, что касается распространения визы, да, здесь тоже очень много моментов, нюансов и тонкостей, которые люди часто недопонимают, их вводят в заблуждение. Вы можете, как собственник недвижимости получить визу инвестора, дальше вы визу инвестора можете распространить на ближайших родственников. Они в этом случае получат уже спонсорскую визу. Вы будете являться их спонсором. Вы можете такую визу распространить на мужа-жену, на родителей без возрастных ограничений, на сына возрастом до 25 лет и на незамужнюю дочь любого возраста. Если дочь вышла замуж, соответственно, не можете. Сыну более 25 лет, соответственно, тоже не можете. Во всем остальном ограничений нет. Но здесь тоже есть один тонкий момент. Давайте представим, что муж и жена оформляют какой-то объект в совместную собственность. У него есть родители, у нее есть родители. Как в таком случае быть, кому достанутся визы? А нужно понимать, что один объект дает право на только одну визу инвестора, вне зависимости от того, сколько он стоит. 750 тысяч дирхам, 2 миллиона или 10 миллионов дирхам. Визу инвестора вы получите только одну. И, соответственно, тот, на кого она оформлена, придется выбрать. Вариантов нет. Он и сможет распространить только лишь на своих родителей. А как в этой ситуации быть? В принципе, вам ничего не остается, кроме как купить второй объект недвижимости. Если задача стоит, например, перетащить всю большую семью, сделать родителям обоих супругов спонсорские визы. Соответственно, один объект оформляется на мужа, другой оформляется на жену, и каждый из них уже делает спонсорские визы своим родителям. Во всем остальном проблем нет, то есть общим детям, да, друг другу, пожалуйста. С родителями такая штука. Ну, вот, наверное, основные какие-то моменты я в этом видео рассказал. Если не все ясно, то оставляйте заявку. Наши специалисты с вами свяжутся, подробно проконсультируют. Подберем, конечно же, лучший объект недвижимости в Дубае. С какой бы целью вы его не искали, я с вами на этом прощаюсь. С вами был Скандер Анякеев, агентство недвижимости Sunset Sellers в Дубай. Всем пока!